Вот в Америке есть идея дивидендных аристократов. А у нас есть ли подобное что-то? То есть компании, которые из года в год регулярно выплачивают свои дивиденды, еще и повышают их из года в год. Или в России такие компании найти ну, вообще невозможно, или буквально одна-две их. Вот. Как с дивидендными компаниями в России обстоит, обстоят дела? Ну, дивиденды аристократы должна быть длительная история. То есть, как минимум там, от 20 до 50 лет, да, то есть, чтобы компании платили. У нас, в принципе, компании публичными, более или менее публичными, когда это не были залоговые аукционы, закрытые подписки размещались. То есть, у нас рынок реально появился, наверное, только ну хоть какие-то, хоть немножко близко к тому, что было в Америке, появился, может быть, там 98-97 год. Да, то есть, ну, фактически рынку там 20 лет. То есть, у нас просто, в принципе, нет публичной истории даже компании, которую можно было бы купить. И, опять же, я уже сказал про ресурс, управляющая компания «Доход», дивиденды, просто в Яндексе, попадаете на сайт компании «Доход», и у них, соответственно, там есть прям отдельная фундаментальный анализ, отдельная вкладочка «Дивиденды». Да? То есть, человек туда может зайти, и они прямо отградированы. То есть, есть рейтинг какая дивидендная доходность, как часто происходят выплаты, где они как раз вот по этому принципу и отбирают. То есть они говорят, ребят, вот мы бы ее включили, но буквально один годик не, не, это самое, не, не набрал еще очков, да? и поэтому у нас мало пока что историй публичных, где бы компании регулярно платили дивиденды. И, как правило, компании в, в, акции, в России преимущественно акции роста были предыдущие 10 лет, только недавно там, относительно недавно компании начали платить дивиденды, и поэтому для России эта система не под не совсем подходит, не получается сделать диверсификацию, то есть таких историй может быть от силы штук 5-6 насчитывается, и здесь получается, что портфель не совсем диверсифицирован, то есть если в Америке там и 20, и 50, и 100 компаний можно насчитать, да, которые, которые под, под, ну, можно включить в данную концепцию, то в России, соответственно, там все это посложнее будет. А где смотреть дивиденды, которые мне поступили? Вот у меня есть счет, я открыл брокерский счет. Я так простые вопросы, может быть, задаю, но чтобы нашим подписчикам, зрителям было понятно. Вот я купил акции, допустим, Сбербанка, и а, прошла дата выплаты дивидендов. Как и где я могу увидеть, сколько мне их начислили, куда, вот каким образом это смотрит. Это задача брокера информировать. То есть вариант номер один это сформировать брокерский отчет за месяц, да, и вы поймете, там в брокерском отчете будет указана прям сумма которая поступила на счет, размер дивидендов по какому эмитенту, какой налог он удержан уже эмитентом при выплате. Если вот там ну, брокеры, они это могут делать в личном кабинете, предоставляют информацию, как выплачиваются дивиденды. Но в основном все движения по брокерскому счету это прерогатива брокера. То есть брокер, соответственно, в брокерском отчете отражает все поступления дивидендов, и вы, соответственно, можете это видеть. Какие брокеры как информируют, ну, там это нужно разбирать все, все платформы брокерские, но все однозначно в брокерском отчете – все первоисточник информации, то есть именно в брокерском отчете можно получить об этом информацию.